Супер-предложение от Барски. Популярное офисное кресло SlimFall. Всего за 1999 гривен. Хромированные элементы. И качественная эко -кожа. Бесплатная доставка на дом. Open Space, готовые офисы, рабочие станции, кресла и многое другое только на барский UA.